Привет, меня зовут Эрик. Вы писали, Эрик, не говори, меня зовут Шок. И, наконец-то, я теперь Эрик с ником Шок. У меня красные глаза, все потому, что я только что закончил играть турнир от компании Dell. На самом-то деле... Было очень интересно, это были сложные дни Три дня подряд по 7 часов я играл в разные шутеры Первый шутер это был CS GO Вы уже видели этот ролик, если не смотрели, посмотрите Мы заняли там второе место На следующий день мы играли в Rainbow Six Вообще не знал, что это за игра Просто слышал, что похоже на CS Но оказалось, что совсем нет Это вообще не похоже на игру CS GO Но я вам сейчас покажу клипы, которые я там делал Мы там заняли третье место Вот, вот, ножом, ножом, ножом Хорош. Hmm. Лучше. Иди, добивай, да, ножом ножом, ножом шок. Один мейн зашел. Пускай себе болт сразу мейн. Ножом, ножом шок. А у вас где-то от гаража. Да что поднимайся к себе? Давай! Траик троих ножа! Да, спасибо, спасибо. Ну и последняя игра Которая завершилась вот час назад Это был Valorant И на самом деле я знал, что этот ролик я буду записывать Сыграл впервые Valorant Что-то подобное И мы там сыграли очень хорошо Просто очень И я перехожу после этого в Valorant Ладно, на самом деле шучу, я ее уже удалил Но игра неплохая, по факту если говорить Она приятная И я бы поиграл бы еще, но я не хочу тратить время Мне нужно заниматься другими делами У меня фейсит ждет я твичу должен скоро удалять, если не апнуть десятку Сейчас вы видите тот момент, когда я впервые зашел в Valorant. Это, клянусь, первый мой взгляд вообще на эту игру Я за час до турнира начал тренироваться и вообще обучаться в этой игре Было круто, наконец-то могу отдохнуть А я вам желаю приятного просмотра И не забудь поставить грыбаный лайк Погнали. Молодые люди, пришло время, я сейчас запустил Valorant впервые в своей гребаной жизни. Не думал, что я это вообще сделаю. Но пришлось, меня позвали на турнир, где я не мог не принять участие, потому что разыгрывается полмиллиона рублей. Ну что ж, как мне проходить обучение? Нужно добежать до ромбика. Прыгай и пригибайся, чтобы добраться до оружия. Прыгай и прогибайся, бардак. М -м -м. Кстати, вот в CSGO не хватает такого обучения. Стреляй по воздушной цели. Стреляй по воздушной цели. Я думаю, что единственное, что я смогу сделать на этом турнире по Valorant это по стрельбе плюс-минус что-то. Потому что больше ничего я не понимаю. Вот эти суперсилы, которые я видел, но это просто Unreal. Я хотел сейчас сравнивать CSGO и Valorant, но я буду сравнивать не то, что схоже, а то, что здесь новое. Потому что так будет проще. Все, давайте фиксировать. Тут есть эм, тут есть что, тут, тут ничего покадовывание. Так, ну вот что-то такое необычное. Можно пинговать на Z. На ну, Z нажми. Вот здесь. На радаре у твоей команды будет показана эта точка Вау, да, кстати Я думаю, что это добавит в КС ПК. прицелка особенная Окей, д первая фишка, вторая фишка Хорошо, идем дальше Две фишки у нас есть Валорант, неплохо Ну, постреби, кстати, не так уж и плохо Приятно добивать И озвучка, озвучка русская, это приятно, опять же Так, видишь фантом, он у тебя зелененьким подсвечивается Ты его натяжешь в руках Да-да-да Посрединке Это м -ка. А под ней ван вандал, это калаш да Какое самое крутое оружие? Вот оно, у тебя брать. Только с прицела лучше не стреляй. Цели, нет, на ПКБ нажимаем. Не Серьезно, не вот не так, да. так вот? Да, да, вообще никогда не заходи в прицел. Ничего, кроме АВП. Какую стену? Он тебя подсвечивает. Веду разведку. А вот и они. Вау. Это что, пропаганда читов? Это учит. стрейфы учат. Впереди спайк. Это бомба, это, да? Б... Да, это спайк, бомба, Посмотрите За Ставить и допустить на 4. Вау. Не забывай использовать свои умения. Это на X. X и что? Я шот? Через стенки попробуй стрелять. Я убил бы чела. Угу. Ну, да, за... Бомба подсветилась да, еще у тебя. А, тебе за... надо сначала стрелу кинуть, а потом уже Отлично. А -а -а. Тренировка. А, а, так тоже можно. Опробовать И кстати, видишь, там, когда бомба не наполовину нет, раздефана, на там она по половину поднялась. Уже у, бом... у бомбы есть две фазы, баллорант. когда ее дефать надо. Вот. Слушай, ну. Окей. Новое придумали, это фазы бомбы. То есть, если 3 секунды задефали, то 3 секунды остается, да? Есть несколько агентов. Вначале тебе доступно только 5 агентов. У тебя доступен второй агент, четвертый, сова, последний и предпредпоследний. Лическими не Лучше за Сейдж, мне кажется. Предпредпоследний, женщина. Вот она, да. Сейдж, вот это да. Вот смотри, этого не ты кидаешь и вот кинь просто в пол под себя кинь, можешь под себя прям кинуть или пройтись по этому. Это лед, ты когда по нему ходишь, ты замедляешься. Еще у тебя стена, вот нажми на букву С Вот наведись на пол, вот такая стена. Она, она держится? Она держится секунд 16, наверное Если что, весь этот контент, который вы сегодня видите организовала компания Dell И мне они предоставили такой вот интересный ноутбук, который называется Dell G5 И я вам коротко расскажу про этот ноутбук, что он умеет делать и сколько он стоит Ну тут киллер фишка такая небольшая, это подсветка Я такого не замечал, смотрите какая она красивая Зачем? Хороший вопрос, но красиво. Внимание, у меня вот здесь вот этот Моник стоит 45 тысяч рублей. У него 244 герца, Здесь 300. И именно 300. RTX 2070. И самое главное, i7 10 поколения. 16 гигабайт оперативки. Ноутбук, понятное дело, тяжелый. Это обычное дело для горового ноутбука. Но я вам сейчас покажу, какие у него характеристики и именно в играх. Прямо сейчас я запустил Rainbow X и проверяю, как у FPS э, вместе с камерой, чтобы вы понимали. Во время стриминга у меня 160 FPS, 170. Это очень неплохо. То есть играйте комфортно в этом... Нет сложностей В общем FPS от 180 до 200 Я запустил CSGO прямо сейчас И у меня FPS 200, 221, 230 на дес-матче, Где по сути всегда большая нагрузка Но в любом случае мне нравится как работает CSGO Она плавная с учетом того что я сейчас с камерой Если я выключу камеру и выключу вообще стрим в FPS в FPS будет около 400 я в этом почти уверен Давайте попробую это сделать. Я вырубил все, что у меня было, и сейчас у меня FPS 320-350. Как-то так Супер играбельный FPS Понятное дело Ну и герцовка Это, конечно, лютый подарок Я запустил прямо сейчас Valorant И скажу честно Очень красивая картинка Я сейчас на максимальной графике И картинка реально приятная FPS у нас 300 250 240 250 270 Как-то так Не играть очень комфортно Я прям кайфую сейчас, честно Если что, этот ноутбук называется Dell G5 И я оставлю ссылочку в описании Подробнее об этом ноутбуке Хорошее ли это предложение Решать уже вам ну а мы продолжаем. Я притягиваюсь. Да, да, притягиваюсь. У нас четка близко была. Да. Вышел челок. Двое... По двое... девять Да, ну ладно. Нет, они у шока. Да, сейчас убью. Один еще да, ушел. еще там же. Минимум. Найс. Минус 100 бат. Найс. 100 бат. Найс. еще там. Найс. Найс. Найс. Найс. Найс. Найс. Ай, Я флешку даю, играй ну что, ну На ну что, Найс. что, ну что, ну что, ну что, ну что, У меня камера на ну Найс, молодцы Убил поднимай, где наш чел? Я слева. Вот вот. Поднимай, быстрее. Ой, а, нет! Ну, все, все, все, все. XXXXLK. Да, да, да, да. Сорь, сори Блин, пацаны... Э, запутался в кнопках забить. Мне ничего страшного. <laughs> Остался один... Найс! Найс, молодцы. Хорошо. Молодцы. Да, есть бы. Два. Видел двоих. Молодцы. Хороший эк. Найс. Еще, еще один. Два их убил. Да. лучший. Молодец. Есть один. Да, да. Очень лов. Прошел уже. Вау. нож пожалуйста нож <'dah> сейчас кибе его зарежет побайте тебя посмотрите Да. фокс так первый пошел дал еще пошел падай не убьвай смотрю подвал смотрю право подвал Подвал. убил давай давай ты не не он поймет если вы будете все близко он пишет он пишет он пишет он нажимает давай давай давай все Найс! Nice. <режу> <Nice. режу> Два ножа, ребят, все хорошо у нас Графти, графти Графти, графти убей, шеф, Один дефолт Графти нет Дефолт один слева Под девяткой нет uh. Под бейч, Меня убили сзади, я не знаю Сзади, чек Ай-яй-яй Посмотрим, кто где прячется Депить Дом-дом-дом-дом ага. Оставь А, ну ладно молодец. Убил одного. Я ставлю. Прикройте. Все ждет. Вышел. Найс! Молодец! Я флешку дам, вылетишь? Дал Трое тут. Найс. Найс. Остался один. Убил одного. Арка левая, арка там. Я забрал. Пойдем, может, 2, 9. Транс пошел. хорош. Дай флешку, дай флешку Минус 100 Еще там, минус 800 И справа у да, Знаешь. Слушай, когда вышел, Валер, зайди тебя! Найс. Nice. Снажа, снажа, ладно. Айс. Айс. Айс. Айс. Айс. Айс. Айс. А, боже. Ну, они зарезали. Все. Спасибо большое всем. Ну, хорошие игр... вы хорошо играете. Но в конце, конечно, уверенность пропала. Мы очень, да, очень... мы очень странно ходили. На этом завершился турнир. Я до сих пор не знаю, какое место мы заняли. Мы заняли в CSGO второе, в Rainbow Six третье, четвертое, а в Valorant 2. И очень много очков в Rainbow Six из-за ножей, потому что я много убивал с ножа. И в Valorant тоже два ножа было. В общем, я не знаю, сколько мы очков заработали, но, скорее всего, мы заняли в турнире первое место. Новости будут 11 октября. Я об этом расскажу на встречке ВКонтакте. Спасибо большое всем за просмотр. Не забудьте подписаться на этот канал. Вообще никто не подписывается. Люди смотрят и забывают. Так делать нельзя. До следующего ролика. Пока.